Приветствую друзей и гостей моего канала! Все те, кто с нами уже давно и смотрел предыдущие ролики, уже знаком с нашим сегодняшним, не побоюсь этого слова, героем Котом Семеном. Для тех же, кто только зашел на наш канал, оставляю ссылку в верхнем правом углу на прошлое видео и предложу остаться с нами и подписаться на наш канал, нажав на этого котика. Обычно он находится в нижнем углу справа, или нажать на колокольчик. В интернете много видео можно найти, где коты боятся огурцов. Меня это заинтересовало, и я решил сделать эксперимент, чтобы узнать, сели коты настолько сыкунявы. Хочу сказать, что котик не простой. При большом его желании может выполнять команды «за мной», «дай лапу», «служить», короче умный пес. Кот. Итак, по сценарию кот занят поиском чего-то в груди всякого. Кидаем огурец. Выходит на звук. Принимай себе. А что тут огурец делает? Мужики, есть что пожрать? Семен. Да, с найду. Огурец. Вот огурец. Не, Санфри. Взять. Семен, смотри. Вот огурец. Санфри. Семен. Вот огурец. Взять. Знатный зверюка. Мех, во! Хвост как у лемура. Этот кот не испугался. Ты что, его, не боишься, что ли? Семен? Буду искать более другого, Семён. более сукунявого кота. Вот огурец. Тут в чем еще закозочка? Огурец есть? Кота нет. Кот есть? Ну вы поняли. А вот сегодня все звезды Семен. сошлись. Семен. эксперимент Семен. получился. На, ну, до новых огурцов, друзья. Подписывайтесь Взять. на мой канал, пишите комментарии. Пока Семен. Огурец. Семён, огурец. Семён, огурец. Семён,